Мне нужен большой указательный палец, они должны быть разогретыми, чтобы иметь хорошую чувствительность. Из-за ушей, из-за костных бугров веду горизонтально и чуть-чуть вниз. И вот в этой области стараюсь нащупать два костных выступа, то есть Атлант, он просто костное кольцо и два таких шипика. Они не сильно острые, но на фоне достаточно мягких мышц хорошо заметны. Вот, вот здесь я нащупал, в данном случае Атлант стоит почти ровно. Все очень просто. Расстояние от подушечек пальцев до каждого из ушей должно быть примерно одинаковым. Это значит, что атлант стоит ровно. Чем больше идет смещение вашей руки, там, где вы его нащупали, тем, соответственно, больше свернут атлант в ту или иную сторону. То есть больше, чем 5 градусов вот такой скрутки, уже патология. Но, в принципе, если он скручен, то он скручен конкретно градусов так на 15, то есть это ярко заметно. Здесь он стоит в данном случае ровно. Немного теории для лучшего понимания. При взгляде сзади Остистые отростки позвоночника образуют линию, которая должна быть строго вертикальна. Никаких боковых отклонений, расстояние между отростками должно быть одинаковым или хотя бы сопоставимым с соседними. То есть, оно немножко меняется от шеи к пояснице, но должно быть ритмично. Нужно взять что-нибудь, что хорошо пишет на коже, попросить человека чуть-чуть наклониться и, нащупывая остистые отростки, на них рисовать маленькие метки. Такой же методикой пользуются Вертебрологи. После того, как мы отметили весь позвоночник, хорошо еще отметить углы лопаток, выступающие части. И нижние углы, чтобы было наглядно. После этого попросить встать прямо так, как кажется прямо. И, в принципе, вся картина начинает быть видной. Так, после использования пузырькового уровня смотрим. То есть по пояснице и грудному отделу линия уровня совпадает с линией рисунка. Наверху идет отклонение, то есть величина отклонения порядка полутора сантиметров наверху лопатки, это много. Соответственно, левая половина задрана, вот я тут разрисовал его полностью. И еще нужно проверить расстояние между остистыми отростками, то есть расстояние между черточками должно быть одинаковым. Вот здесь мы видим явную блокировку, то есть сближено вот это расстояние относительно вот этих вот двух, то есть вот это я рисовал, остистые отростки. Это уже черточка. То есть вот это расстояние намного меньше, чем вот это. Позвонки, остистые их отростки сближены. Вот здесь тоже расширено, здесь растянуты, поясницы снова спрессованы. То есть, когда вы смотрите на человека просто своим взглядом, вы не замечаете этих деталей, но если потратить хотя бы 2 минуты и разрисовать, то все становится ясно. Теперь что считать нормой? То есть Если бы здесь отклонение было всего лишь полсантиметра, вот столько, ничего страшного бы здесь не было, но, но здесь полтора, это в три раза больше. Перекос между углами лопаток, здесь тоже мог быть миллиметров 5, то есть примерно вот так, но здесь почти сантиметр, то есть опять же перебор. Ну про угол лопатки, что тут 2 сантиметра, даже почти два с половиной, тоже перебор, то есть миллиметров 5 еще ничего, но здесь 2 сантиметра это слишком много. Итого хронический болевой синдром, спазмы в грудопоясничном переходе, на шее, на лопатках, невозможно сидеть прямо, все это из-за позвоночника, соответственно нужно править.